Всем привет! Меня зовут Ян, с вами магазин Rock'n'Roll. Сегодня я хочу продемонстрировать вам гитару мирового производителя Шектор Рипер C6. Сразу хочу отметить, что гитара создавалась более для метальных и роковых стилей музыки. Это действительно инструмент для тяжа. Только посмотрите, какая изящная и красивая гитара. С нереально ультра-тонким грифом, с мега-доступом к нижним ладам. Даже в моем нестандартном случае, так как я левша, и просто беру и переворачиваю гитару и ломаю на ней. Звук этого инструмента убийственно прорезает все вокруг, а все благодаря новым звучкам Шектор Даймонд Дециматор. Но в этом инструменте установлена отсечка что добавляет больше вариативности звучания в этой гитаре. Это все-таки на тот случай, если вам захочется играть не в металл. Корпус гитары изготовлен из болотного ясеня, верхняя дека изготовлена из дерева кап. Глубокая вклейка грифа. Отсутствует неудобная пятка, за счет чего комфортно играть в верхних позициях. Гриф изготовлен из клена со вставками из ореха и армирован стержнем из углеродного волокна. Накладка грифа изготовлена из черного дерева. Бридж шектор Кастом Хард Реверсная голова грифа с усилением. Короче, это крутая гитара, только я бы поставил на нее струны потолще, опустил строй пониже и лобал бы во всю металл. Действительно, даже в моем леворуком положении мне очень удобно доставать до верхних позиций и играть какие-нибудь целики. По звучанию эта гитара мне очень нравится, она действительно создана для металла и больше на ней ничего играть и не хочется. Это, наверное, кстати, реально вот самый тонкий гриф, который, ну, плоский, который я только в руках держал, не считая Ибанеза. Инструмент зашел мне на все 100%. Действительно крутая гитара. Советую вам прийти и послушать ее самостоятельно. Еще больше интересных и крутых обзоров ищите на нашем канале. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайки. С вами был магазин Rock'n'Roll. Меня зовут Ян. Всем пока.